Привет, друзья! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю цветочки из репсовой и атласной ленты. Этими цветами я украшу повязку для маленькой принцессы. Кому интересно, оставайтесь со мной. И начну свою работу с маленьких цветочков, которые похожи то ли на душистый корошек, то ли на полураскрывшиеся бутончики. Я беру 5 пар тычинок. Собираю их в пучок. При этом тычинки я выкладываю неравномерно. Вот так выше и ниже немножко. Можно эти тычинки склеить горячим клеем. А можно соединить их просто ниткой. Вот так сделать петельку и обмотать основание, затем нитку закрепить. Вот так и пучок готов. Для цветка понадобится кусочек ленты шириной 25 миллиметров. А длиной 10 сантиметров срезом обрабатываем огнем затем складываю вот так вдвое раздвигаю уголочки и закрепляю булавочкой а теперь верхний правый уголок опускаю вниз к основанию тоже закреплю его и левый уголок опущу к основанию и тоже закреплю Получается вот такая деталь, похожая на тюльпанчик. А теперь уголкой с ниткой я прошью по внешнему краю всей этой конструкции. Теперь поворачиваю обратной стороной себе и стягиваю нить. Но не до конца. Вот сейчас нужно положить сюда тычинки и теперь уже затянуть все лепестки. Получается вот такая красота. Прошиваю основание бутона и здесь я хорошо стягиваю нить. Нужно сделать так, чтобы эта часть бутончика была плоской захватываю уголкой и тычинки вот все меня устраивает нитку обрезаем и делаю три бутончика с хвостиками тычинок а на двух я хвостики обрезала теперь сделаю цветок понадобится 84 сантиметра атласной ленты шириной два с половиной сантиметра и 12 сантиметров репсовой ленты шириной 4 сантиметра или 38 миллиметров для серединки я взяла бусины диаметром 8 4 и 3 миллиметра опять же буду использовать булавочки иголку с ниткой зажигалку и клеевой пистолет сейчас делаю лепесток отрезок длиной 14 сантиметров и их нужно 6 штук поворачиваю изнаночной стороной к себе Разворачиваю верхний правый лепест уголок. Получается треугольник, и его я срезаю. Срезы, конечно же, нужно обработать огнем. Теперь правый верхний уголок отворачиваю от себя и зафиксирую такое положение и по боковым сторонам у меня получаются параллельные линии это обратная сторона теперь поворачиваю ленту так, чтобы вот этот тупой угол был внизу. И от него складываю еще один треугольник. Сторона этого треугольника ориентир, как сгибать ленту. Вот от верхнего угла к нижнему и теперь опять от нижнего угла к верхнему. зафиксирую это положение если посмотреть на лепесток сверху то получается вот такая змейка таким образом я делаю 6 лепестков лепестки готовы и теперь я их прошью ниткой по основанию лепестка я делаю 6 уколов иголкой. И лепестки прошиты и можно стягивать нить завожу иголочку в петельку и аккуратно стягиваю распределяю складочки равномерно и в этом процессе уже некоторые лепестки помещаются так как не нужно через один один вниз второй вверх вот и сейчас их поправляю и получается цветок, состоящий из двух ярусов лепестков. Три внизу и три вверху. Теперь нитку нужно стянуть совсем туго, как только возможно. И закрепить ее. Сейчас делаю серединку цветка. На иголку я беру бусину 3 мм и потом 8 И чередую их 3 маленькие, три большие. Нитку завязываю в кольцо. У меня получается треугольник. Делаю 3 узелка и короткий конец нитки обрезаю. Он уже не нужен. А все бусины прошью еще раз. При этом нитку хорошо натягиваю, чтобы бусины имели жесткую форму. Теперь мне понадобится маленький кусочек или фетра, или фоамирана, если у вас есть маленький кусочек, который жалко выбросить. Кусочек примерно сантиметр сантиметр на сантиметр я его пришиваю с одной из сторон этого украшения это делаю для того чтобы центральная бусина у меня не провалилась нитка не выскочила и все хорошо держалось беру бусину диаметром 4 мм и помещаю ее в центре Следите за тем, чтобы отверстия бусины расположились в горизонтальном положении. Ну вот, ниточку можно закрепить. И если кусочек фетра или фоамирана чуть-чуть больше по размеру серединки, то уголки можно спокойно срезать. Вот так. Украшение готово. Теперь сделаю листики. Складываю ленту. Вот так отмеряю 6 сантиметров, Складываю вдвое. Разрезаю. У меня получается 2 отрезка по 6 сантиметров. Из них получится 4 листика. Каждый отрезок еще раз пополам складываю. И от центра по диагонали зажимаю пинцетом. Срезаю вдоль пинцета и оплавляю срез. Обратите внимание на то, что угол вверху я не срезаю. Делаю уголок вот такой формы. Сейчас вы увидите. Он мягкий, он не колючий. И для изделий, для деток это очень даже... Хорошо. Теперь я придаю форму листику. И из остатка делаю еще один лепестный листик. Листики готовы. Одну пару я делаю вот так соединяю. их, А два других буду приклеивать по отдельности. Приклеиваю листики в промежутках между лепестками цветка первого яруса. Вот так. И остается приклеить серединку. На цветке, который будет использоваться в украшении повязки, я к листику еще приклеивала тычинки. Сейчас вы их увидите. Вот беру э, вот такую повязку. Вообще это называется оголовье. Если будете искать на Алиэкспресс, то забивайте в поиске это слово. Тогда вы их найдете. Беру фетровый кусочек размером 2 сантиметра на 7,5 половиной И его подклеиваю к вот этой нейлоновой повязки. Приклеивать можно как вам нравится. Можно клей наносить прямо на повязку, на саму, можно на фетр, как вам удобно, так и делайте. Теперь вот этот край подворачивается хорошо. И он закрывает срез. Получается аккуратно и красиво. Теперь я бутончики подклею к цветку. Здесь я приклеиваю за хвостики, которые специально для этого оставила. На одном цветочке я приклею два, бутончика на другом один. И теперь помещу цветы на фетровую основу. Обязательно нужно проверить на сгибаемость. Вот если цветы расходятся вот так. Добавляем клея и подклеиваем их. чтобы наш букет не распадался и выглядел красиво. Вот такая повязочка у меня получилась для маленькой девочки. И обязательно получится у вас. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь, ставьте лайк. С вами была Ирина. До новых встреч!